быть профессиональным коммуникатором и психологом, учителем и маркетологом, экономистом и бизнесменом, промоутером и спикером, управленцем и продавцом, актером и дипломатом, философом, ну и просто хорошим человеком. Работая у нас в компании, вы можете зарабатывать в любой точке мира, с любой, в, любой, в любое время, в любой, с любой точки мира вы можете показать и рассказать о нашей компании, показать, как работает наш маркетинг, и в итоге получить за это нового партнера. А для того, чтобы зарабатывать у нас так, мы, конечно, должны обучаться, учить, учиться нужно, учиться нужно развивать как развивать свой бизнес, учиться записывать ролики, масштабировать свой бизнес, это должен каждый наш партнер как вы видите, мы с вами находимся на главной странице нашего сайта. И любой пользователь интернета, даже не пройдя регистрацию, всегда может посмотреть маркетинг наших двух основных площадок. Это маркетинг Идеал М-Мини и маркетинг Идеал М-Макси. Почитать наши отзывы, посмотреть презентацию нашей компании, ознакомиться с нашими документами о легализации и проверить наши документы. Ну и, конечно, у нас есть дорожная карта, какого всех уважающих себя компаниях, которые приходят на очень долгие годы, и любой пользователь интернета всегда может посмотреть, когда какие программы были запущены в нашей компании. И у нас есть прямая связь с администрацией и есть наш официальный канал в телеграме. У нас есть пользовательское соглашение, оферта. Если вы дорогой партнер начали регистрироваться, но э, всегда остановите свою регистрацию, ознакомьтесь сначала с пользовательским соглашением, и если вас не устраивает какой-то пункт в нашем, э, нашей оферте, я прошу вас закрыть, э, прекратить регистрацию и закрыть ссылку. А те, которые партнеры э, все устраивают, да добро пожаловать в нашу компанию. После регистрации вы должны сделать авторизацию, э, ввести свой логин и пароль и войти в свой кабинет любой бизнес всегда начинается именно с профиля нужно в первую очередь всегда установить свой аватар бизнес должен ваш бизнес должен иметь ваше лицо и пожалуйста загрузите фотографию как только код придет к вашей фотографии и нажимаем кнопочку загрузить следующий этап это нужно прописать свое имя и фамилию пишите свой скайп, если нет но ну, напишите слово нет телефон Телефон должен до да у всех у нас есть телефон в кармане, а страничка ВК, страничка ВК не только должна быть, а, но а еще и должны быть помимо ВК у вас хотя бы еще две социальные сети, это Facebook или Калиостро или еще какая-то другая социальная сеть и плюс обязательно YouTube канал. Сейчас очень мало людей смотрят посты, читают посты, они все смотрят ролики. Поэтому YouTube канал должен быть у каждого нашего партнера. Если вы хотите добиться успеха, добиться, чтобы к вам шли партнеры, вы даете информацию через свои ролики. Ну и, конечно, Телеграм должен быть у каждого нашего партнера. Следующий этап – это раздел «Наши кошельки». Отнеситесь к этому очень серьезно. Мы работаем с платежными системами, с картами Российской Федерации полностью со всеми. И плюс у нас подключен Perfect Money, Pair кошелек и подключена Фрейкасса. Никогда, пожалуйста, не прописывайте от руки именно свои платежные системы. Зайдите, откройте Pair кошелек, переходные, скопируйте ваши номера кошельков и вставки. Пропишите в этой ячейке, вы пропишите свой номер карты и имя на русском языке, на чье имя оформлена эта карта. Плюс в следующий рядом ячейки. Вы прописываете номер телефона, куда привязана эта карта и название банка на русском языке. И только тогда нажимаете кнопочку «Сохранить». Если вас не устраивает ваш пароль в кабинете, то вы его всегда можете поменять в этом разделе. Ну и, конечно, установить финансовый пароль, для чего он нужен? Для того, чтобы сберечь свои заработанные денежные средства. А финансовый пароль устанавливается из четырех или из шести цифр. Я вам даю очень хороший совет. Не прописывайте его пока, а сначала запишите себе в тетрадь или же в текстовый документ на рабочем столе. И только тогда прописывайте и нажимаете кнопочку установить. Ну и следующий шаг это уроки по кабинету. У нас для того, чтобы... Масштабировать свой бизнес, развивать его, у нас подключен. У каждого кабинете есть вот такой вот баннер, и каждый кабинет подключен к именно сервису с инструментами для онлайн-бизнеса. Этот сервис заменяет 99% всей рутинной работы. Те, которые не знаете, как обратитесь, как зарегистрироваться как подключить к своей страничке в ВК этот сервис, обратитесь, пожалуйста, к своему спонсору. Спонсор обязан изучить, как подключается и научить этому своих партнеров. Как заполнить профиль, если вы вдруг столкнулись с такой незадачей, что не знаете, как это сделать при заполнении профиля, посмотрите, пожалуйста, ролик. Здесь все указано и рассказано и показано. Как это правильно сделать? Ну и следующий ролик – это пополнение, вывод и перевод. У нас бизнес управляемый. Пополнение у нас, как я уже сказала, работает все карты Российской Федерации – Э, вывод у нас тоже на все карты Российской Федерации и Перфект э, Мани, и Pair кошелек, и Касса и есть перевод внутренний между партнерами, что облегчает работу наших команд. И есть такая функция поисковик. На каждой нашей площадке, на каждой нашей программе есть такая функция. Через эту функцию поисковик вы можете просмотреть всю полностью свою структуру. А, наш бизнес полностью управляемый, это 7 управляемых программ, и причем двумя бронями, и для того, чтобы вы умели правильно управлять ими, посмотрите, это ролики очень маленькие, но вы должны пройти обучение и настроить каждого нового партнера, чтобы он прошел обучение именно по кабинету, чтобы он знал наизусть, как это правильно сделать. Ну и... В разделе «Партнеры» находится наша, ваша и моя, и все, всех партнеров находится реферальная ссылка. И отображаются партнеры на три уровня в глубину. И какие на сегодняшний день у нас есть программы. А программы у нас, ребята, очень шикарные, замечательные. Наша, да для вообще наша компания, наверное, самая... Не только я, наверное, об этом говорю, но я... Просто слежу за новостями, слежу за интернет-новостями. И наша компания входит самый по отзывам, по маркетингу. И в сам, входит в пятерку самых лучших компаний. И это, конечно, ну, нам это большой-большой плюс. А маркетинг у нас действительно идеальный. Наша первая площадка, которая стоит у нас по порядку, да, это идеальный банк. Вход на нее составляет 1000 рублей. Три а два рабочих стола и третий стол – это полностью ваш зарплатный. А на этих столах есть реферальная привязка и плюс там есть шикарнейшая глобальная матрица на 10 уровней в глубину а кланопад, где вы, проходя один круг с одним бизнес-местом на этой площадке, вы зарабатываете 12 тысяч на баланс для вывода и запускаете в кланопад Три своих клона И плюс вы выходите в Идеал М мини. Идеал М мини – это наша самая первая площадка. Мы стартовали с ней. И поэтому она у нас так и называется – Идеал М. Мне кажется… Не только я ее люблю, но у нас все партнеры, которые с самого первого дня у нас в компании, они влюблены в эту площадку. А здесь вход полторы тысячи, одно бизнес место зарабатывает 244 тысячи и плюс у нас есть выход в идеал Макси. Идеал Макси она была чуть позже запущена, но она тоже наша основная площадка. Вход на нее составляет 15 тысяч, и одно бизнес-место зарабатывает 2 миллиона 590 тысяч. Есть выход за 10 тысяч на фабрику клонов, а где на фабрике клонов у нас две программы. Одна программа на 1000 рублей, и одно бизнес-место ваше зарабатывает 23 тысячи на 1000, а на 10 тысяч 230 тысяч. И у нас такая социальная площадка «Микро -мани». микро мани вход составляет 500 рублей есть выход на идеал м банк есть выход на идеал -м мини и плюс вы зарабатываете с 500 рублей четыре тысячи следующая площадка это максимань эта площадка вход составляет 5000 за один круг ваше одно бизнес место зарабатывает 54 Тысячи, плюс вы выходите в идеал М-макси. В идеал М-банк летят ваши клоны. Считаю, что это очень-очень круто fast, -track. fast -track это две независимые программы они просто стоят рядом одна программа на 750 рублей за один круг вы зарабатываете полторы тысячи а другая на семь с половиной тысяч за один круг вы зарабатываете 15000 на какой площадке это работать вы сами решаете там всего лишь один стол. На одном столе вы зарабатываете на 750, а на другом столе на 7500. И наше ноу-хау – это дубльник. Это две программы, они независимые друг от друга. Вход составляет 1500. И другая программа – это на вход составляет 3000. Это независимые друг от друга, как я уже сказала, программы. Это две глобальные матрицы, где расстановка идет слева направо на свободные места именно в вашу структуру. Ну и давайте мы с вами сейчас перейдем на слайды и разберем наши следующие программы. Мы на прошлый, прошлый раз... мы Разбирали FastTrack, MaxiMoney, Micromoney, Ideal M-Bank. А сегодня мы начнем именно с наших основных программ. Идеал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 Уроки по кабинету есть. Бизнес, управляемый двумя бронями, кроме одного нашего ноу-хау компании 8 маркетинг-планов, вход открыт в любую программу. На любой программе есть кнопка маркетинг и кнопка поисковик. Есть полная статистика начислений на каждой программе. Ход доступен от пенсионера до миллионера. Ход открыт в любой стол. На основных программах есть реферальная программа на три уровня в глубину. Нет абонентской платы, выплаты в каждом столе, циклы очень короткие. Нет отчислений в компании ни на компанию, ни на администрацию. Все сто процентов идет в сеть деньги, распределяется четко по маркетингу. От партнера к партнеру. Пополнение и вывод со всех карт Российской Федерации подключен. Файрбай, кошелек и перфект Money. И плюс при есть внутренний перевод между партнерами, что облегчает работу команд. Вывод ежедневно и в выходные и в праздничные дни. Вебинары по маркетингу ежедневно, кроме субботы и воскресенья. Есть сервис с инструментами для онлайн бизнеса. Это огромная помощь всем нашим партнерам, а также нашим, тем более, новичкам. Есть чаты компании и есть прямая связь с администрацией. Правильно поставленные цели всегда приводят к очень хорошему результату. То ли у нас нет ни жилищных программ, как в других проектах и компаниях, там, автопрограмм, путешествий. У нас просто есть деньги, которые позволят нам покупать и квартиры, и машины, и путешествовать. Да мало ли куда людям нужны а, огромные большие суммы денег. Итак, наша самая-самая дорогая и любимая площадка – это Идеал м мини почему некоторые партнеры у нас обожают ее да потому что здесь несколько источников дохода а первый источник это идет начисление по маркетингу плюс вы получаете как спонсор и плюс вы получаете от реферальные вознаграждение на три уровня в глубину. вот такой вот у нас здесь шикарный доход сразу, по нескольким пунктам, вход на нее составляет полторы тысячи и как только ваш, к вам приходит первый партнер, эти полторы тысячи идут накопления, со второго партнера вы уже возвратили свои полторы тысячи на баланс для вывода, а третий партнер вам дал переход за три тысячи во второй стол. Итак, Здесь со второго стола у нас начинает работать реферальная программа со второго партнера. На каждом столе со второго партнера вы будете получать себе зарплату. Первый партнер и третий партнер, они будут вам давать переход в следующий стол. Это деньги с первого партнера всегда идут в накопление. У нас два баланса. Баланс накопительный и баланс для вывода. Вот с этого накопительного баланса, эти, как только первый партнер закрыл свой первый стол, он всегда придет к вам на второй стол по вашей броне. Как только он приходит, эти 3000 идут накопления. А вот со второго партнера вы уже получаете тысячу на баланс для вывода и получает по тысяче ваши два спонсора. Как только ко второму партнеру пришли три партнера, вы получили три тысячи на баланс. К этим трем каждому пришли по три. Это девять партнеров. Вы получили девять тысяч. Третий партнер дал переход в третий стол за шесть тысяч. И как только первый партнер закрывает свой второй стол, он приходит вам становится на третий стол. А эти деньги 6 тысяч идет накопление. А вот со второго партнера, как только приходит второй партнер к вам становится на это место, то клон летит за 3000 именно по вашей броне. Вы можете выставлять хоть под первую линию, хоть под вторую, хоть и под третью линию. Куда вы поставите свою бронь, туда и станет ваш этот клон. Вы можете своими бронями выставлять через поисковик в к любому партнеру к своему, выставить бронь, и он, именно этот клон, полетит по вашей броне. И вы получаете тысячу на баланс для вывода. Как только под второго партнера привязали три партнера, вы три тысячи, и под этих трех привязали каждому по три, это получили девять И третий партнер дал переход вам в четвертый стол за двенадцать за тысяч. 6 и 6 это 12. На втором столе вы заработали 13 тысяч и здесь на третьем заработали 13 тысяч. И ушли уже в четвертый стол. Первый партнер. Здесь может быть, ребята, обгон. И поэтому не надо переживать то, что вас обогнал ваш активный партнер. Пусть он идет, не тормозите, не, не останавливайте его. Вы все свои реферальные вознаграждения, которые вам положены, вы будете получать. Пусть он идет, пусть он двигается. Вы ничего не потеряете. Первый партнер, эти 12 тысяч, идет в накопление, а со второго партнера вы получаете 7 тысяч. По 2,5 получает ваш два спонсора. Вторая линия пришла, вы получили 7500. Третья линия пришла, вы получили 22500. Третий партнер вам дал переход за 24 тысячи в пятый стол. На четвертом столе вы заработали 37 тысяч. Ну круто же, ребята, круто. да? Очень круто, я тоже так думаю. А первый партнер, как только приходит 24 тысячи, идет накопление. Со второго партнера... Клон за 6000 летит именно по вашей броне. Куда вы выставите бронь, туда станет ваш партнер. Ваш клон, вернее. Вы получаете 10000, по 3000 получает ваши 2 спонсора. Пришла к этому второму партнеру вторая линия, 9. Пришла третья линия, 27. И плюс 2000 прибавляются к накопительному балансу, так как 24 и 24, и плюс эти 2000, и получается 50. И у вас автоматом с третьего партнера активируется последний стол за 50 тысяч. А здесь первый партнер приходит, у вас 35 на баланс для вывода. За 15 у вас идет активация идеал М-Макси. Вы уже не потратите свои 15 тысяч для такой шикарной площадки. Вы вышли из этой площадки на очень большую, очень шикарную программу. Второй партнер вам даст 50 тысяч на баланс для вывода. Третий партнер вам даст опять 50 тысяч на баланс для вывода. Итого здесь на э, пятом столе вы 46 заработали, а на шестом столе вы заработали 135. Итак, вы прошли одним бизнес-местом и заработали 244 тысячи. А некоторые э, с, спрашивают о спонсорстве. Спонсорские вознаграждения, их невозможно посчитать. Это 244 без спонсорских вознаграждений. Их просто невозможно сосчитать. Вы не думайте, что это будет получать только ваш спонсор. Вы спонсор своих партнеров, и вы точно также будете получать эти же спонсорские вознаграждения. Ну и следующая программа – это идеал m М-Макси». Вы вышли через идеал m М-Мини» или же купили, Эту площадку за 15 тысяч. Вход открыт на любых у нас программах, в любой стол. Старт своего бизнеса можно начинать и с 30, и с 60, и некоторые начинают со 120, чтобы сократить количество приглашенных партнеров. Ну, а мы разберем именно с первого стола. Как только к вам приходит первый партнер на эту программу, эти 15 тысяч идут накопления. А вот со второго Партнера 5 тысяч на баланс для вывода, а за 10 у вас активируется фабрика клонов. А программа на 10, за 10 тысяч, где вы будете вы вышли, ваши пойдут клоны, ваши партнеры, партнеры, клоны ваших партнеров, все будут выходить на эту фабрику. И это ваш еще один дополнительный доход. Можете себе представить. Вы будете здесь получать по маркетингу, вы будете получать реферальные, вы будете получать спонсорские. И плюс еще по фабрике клонов. Шикарная, ребята, доход. Настолько шикарный, вы даже не представляете. Третий партнер у нас дал переход за 30 тысяч во второй стол. Как только первый партнер приходит, эти 30 идут накопления. А со второго как и на мини-программе у нас начинает работать реферальная программа. Ну, там было полторы тысячи, здесь на 10 раз выше начинается реферальная программа. Как только приходит к вам второй партнер, вы 10 тысяч получаете на баланс для вывода. 10 по 10 получают даже ваши спонсоры. Пришла к вам вторая линия, вы получили 30. Пришла третья линия, вы получили 90. Итого 130 тысяч только с этого стола. Третий партнер вам дал переход за 60 тысяч в третий стол. Первый партнер прибежал, стал к вам на это место. Эти 60 идут в накопление. А со второго у вас склон за 30 тысяч летит по вашей броне. Куда вы выставите бронь свою, туда и станет ваш клон. Он поможет то ли ваш, вам закрыть еще один стол, то ли он поможет вашим партнерам. Это уже вы решаете сами. И вы получаете опять 10 тысяч на баланс для вывода, по 10 получает ваши два спонсора. Пришла вторая линия, вы получили 30. Пришла третья, вы получили 90. И вы заработали только на этом столе 130 тысяч. Смотрите, ребята, 3, 9, 27. А у вас 27 командных людей, а вы уже заработали 265 тысяч. И плюс вышли за 10 тысяч на фабрику клонов. Круто? Да, очень круто. А третий партнер вам дал переход за 120 тысяч четвертый стол. Как только к вам прибежал первый партнер на четвертый стол, эти деньги 120 идут накопления. А со второго партнера вы получаете 70 на баланс для вывода. По 25 получают ваши два спонсора. Вторая линия пришла, вы 75 получили. Третья пришла, 225. А вот третий партнер дал переход за 240 в пятый стол. На четвертом столе вы заработали 370 тысяч. Только вдумайтесь, 370 тысяч только с одного стола. Первый партнер приходит к вам на пятый стол, эти 240 идут накопления. Со второго партнера клон летит за 60 тысяч по вашей броне на третий стол, и вы получаете 100 тысяч по 30 тысяч два спонсора. Вторая линия, прибежали, стали к этому партнеру, 90 получили, третья пришла, 270 на баланс для вывода. И третий партнер дал переход за 500 тысяч шестой стол. Вы только на этом столе заработали 460 тысяч, почти полмиллиона, только с этого одного стола. Первый партнер приходит вам 500 тысяч. На баланс второй пришел 500 тысяч на баланс третий пришел 500 тысяч на баланс полторы тысячи полтора миллиона вернее только с этого стола и вы прошли всего лишь одним бизнес местом и заработали 2 миллиона 590 тысяч это без ваших спонсорских вознаграждений ребята их просто невозможно сосчитать они будут просто вам сыпаться и сыпаться на баланс вот такая вот у нас есть программа. Нам не нужны никакие, как я уже говорила, ни жилищная программа, нам не нужны ни автопрограммы. Вот, пожалуйста, вы всегда можете заработать себе на жилье. А те, которые люди устали спать, Вместе с тещей в одной комнате или спать в одной, а, находиться, жить в одной квартире со свекровью. Это тоже не очень-то приятно сейчас молодежи. Пожалуйста, приходите, зарабатывайте себе на жилье. Ведь у нас все честно, прозрачно и платежеспособно. Вы сейчас, мы уже вторую программу разобрали. Вы где-нибудь видели, чтобы с какого-нибудь стола у нас было отчисление на администрацию, на развитие компании. Нет нигде ни на одной у нас программе. И вообще у нас нет отчислений на, ни на какие другие нужды. Все полностью, все у нас идет только через... Ну, я имею в виду... Нет никаких отчислений ни на администрацию, ни на развитие. Компании все идет, деньги все распределяются от партнера к партнеру. Ну и наша фабрика клонов. Как вы видите, перед вами три стола. Это три семиместных стола. Два стола – это рабочие, а третий стол – это полностью ваша зарплата. Как вы все, наверное, знаете, что в семиместных столах плечи идут всегда вышестоящему. А вот нижний ряд ⁇ это полностью ваша зарплата. Как только к вам приходит на нижний ряд первый партнер, реинвест идет первого стола, у вас именно по вашей броне. Вы можете сюда вот выставить бронь и ваш... А клон станет реинвест именно сюда. Вы на одного партнера сократите количество приглашенных партнеров. А второй партнер, эти тысячи рублей, идет накопление. С третьего партнера вы получаете, а это на 10 тысяч, ребята, прошу прощения, это вход 10 тысяч значит С первого партнера реинвест идет за 10 тысяч, со второго 10 тысяч идет накопление, с третьего 10 тысяч вам упало на баланс для вывода, а с четвертого партнера у вас за 20 тысяч идет активация автоматом второго стола. Как только первый партнер приходит к вам на второй стол, 20 тысяч идет накопление, второй тоже 20 накоплений. А с третьего вы 20 тысяч получаете на баланс для вывода. Третий партнер вам дает переход за 60 тысяч именно в, полностью в этот стол выплат. Здесь на каждом, с каждого партнера. А первый, второй, третий и четвертый партнер с каждого партнера клон в первый стол Именно за спонсором. В каждый ваш он летит к спонсору в открытый э, реинвест идет а в открытый спонсора стол. А и плюс по 50 тысяч с каждого этого партнера вы получаете на баланс для вывода. Итого, пройдя. Одним бизнес-местом все эти три семиместных стола вы заработали 230 тысяч. Первый стол «Реинвест» – это тот же стол. А из первого стола во второй стол, из второго третий, в третий, клоны с третьего стола в первый стол идут к спонсору. У спонсора открытый стол, клон идет в открытый стол спонсора. Есть бронь, значит клон станет именно по броне. У спонсора нет открытого стола, но есть бронь. Клон идет именно по броне спонсора. Куда выставит спонсор бронь, туда и станет этот клон. Поэтому дружите, пожалуйста, со своим спонсором. Здесь нужно, работая на этих семиместных столах, нужна очень тесная связь со спонсором. Ваш же спонсор может выставить вашу же вашу структуру, Куда Скажете вы, как, кого продвинуть из ваших партнеров? У ваш спонсор туда и поставит бронь. У спонсора нет брони и открытого стола, но есть закрытые столы. Вклон идет сверху вниз от первого стола, от закрытого, от первого закрытого стола, слева направо на свободное место. Ну и. Да, фабрика клонов теперь у нас за тысячу рублей. За тысячу рублей маркетинг у нас одинаковый, совершенно. На этих двух программах только отличается входом и, конечно, доходом. Первый стол стоит на этой программе 1000, второй – 2000 и третий – 6000. Плечи идут вышестоящему. Мы их вообще никогда, их не надо считать. А нижний ряд, это полностью ваша зарплата. Вы здесь можете выставить бронь, и вот этот вождь, как только приходит сюда партнер первый, ваш клон, реинвест, можно закрыть это плечо. И вы тем самым, себе закройте, сделайте плечи. Второй партнер 1000 рублей идет на баланс. С третьего партнера тысячу идет, вернее, это идет накопление, а с третьего партнера идет на баланс для вывода. С четвертого идет накопление. Первый и второй дают на баланс в накопительный 2000, с баланса с накопительного списывается 2000, и у вас автоматом покупается второй стол. Первый партнер 2000 идет в накопление, со второго 2 накопления, с третьего партнера 2 на баланс для вывода, с третьего идет переход за 6000 в третий стол. Здесь первый, второй, третий и четвертый каждый. Каждый, с каждого партнера идет реинвест в первый стол по броне спонсора. И с каждого партнера вы получаете по пять тысяч на баланс для вывода. Итого вы прошли одним бизнес местом, заработали две двадцать три тысячи и ваши четыре. И, и ваши четыре э, ну, как, э, четыре партнера, четыре клона ваши идут в реинвест за спонсором. А, поэтому я уже говорила, что дружите со своим спонсором. Он обязательно может вам помочь выставить бронь под ваших партнеров, тем самым помогая продвигать вашу же команду. Ну и теперь наше ноу-хау которая у нас стартовала Дубльмикс 11 декабря этого года. Перед вами две программы. Это глобальные неуправляемой матрицы, где идет расстановка слева направо на свободные места в вашу же структуру. А, я не могу вам, что можно сказать о маркетинге, ребята. Ну, маркетинг самый обычный, а, как во всех глобальных матрицах. А, первый стол – это накопление, первый и второй дает накопление, а для перехода в третий, во второй стол за три тысячи. Как только к вам становится сюда первый партнер, то 500 рублей получаете на вывод. Если это партнер ваш, реферал, зарегистрированный по вашей ссылке, вы еще плюс получаете спонсорский. А если не ваш, то 500 рублей получает именно тот спонсор, чей этот реферал. Второй партнер вам опять приносит 500 рублей на баланс для вывода. И 500 рублей получает ваш спонсор. Именно спонсор этого партнера второго Тысячу вы заработали и тысячу ваш спонсор. И ушли за 4000 в третий стол. Как только к вам приходит первый партнер, точно так 500 рублей и по 500 спонсору. Второй 500 на баланс и 500 спонсору. Тысячу вы и тысячу спонсор. И ушли за 6000 в третий стол. Первый партнер приходит, у вас летит клон, за 1500 первый стол. За 500 рублей идет ваш клон, летит в кланопад. 4000 на баланс для вывода. Второй стол. полторы спонсору. За 500 рублей летит клон в кланопад и 4000 на баланс для вывода. Третий. Это полторы спонсору. Клон за 500 рублей и 4000 на баланс для вывода. Итого за каждый пройденный вами круг... Вы заработали 14 тысяч и за каждый пройденный круг вашего партнера вы зарабатываете партнерское вознаграждение 5 тысяч на баланс для вывода. Вторая, вторая программа – это вход 3 тысячи. Первый партнер и второй партнер – это дают накопление для перехода во второй стол за 6 тысяч. Первый партнер и второй партнер – вы каждого получаете по 1000 рублей, а если это ваши партнеры, то плюс вы получаете спонсорские. А если это не ваши, то получает именно тот спонсор, чьи это партнеры. Итак, <coughs> прошу прощения, 2000 вы заработали на этом столе и 2000 спонсор. Вы пришли за 8000 в третий стол. Первый партнер, 1000 на баланс. Второй партнер 1000 на баланс и плюс спонсоры по 1000 рублей. И точно так вы заработали э, 2000 и спонсор. И ушли за 12000. Третий стол, первый партнер. За 3000 идет реинвест сюда, первого стола. 1000 рублей, два клона летит в клонопад. 8000 на баланс для вывода. Второй партнер. Вам 3000 спонсору. 1000 идет... На баланс 2 клона летят в клонопад и плюс 8000 на баланс для вывода. Третий это 3000 спонсоров за 1000. Клонопад летит два клона и плюс 8000 на баланс для вывода. Итого вы за один пройденный круг заработали 28000 на баланс для вывода. А за каждый пройденный круг вашего партнера вы получаете 10000 на баланс для вывода. И вариант 3. Это... Если у вас активирована первая программа и вторая программа, то за каждый круг, пройденный вами, вы зарабатываете с двух программ 42 тысячи, и за каждый пройденный круг вашего партнера с этих двух программ вы зарабатываете 15 тысяч. Вот такой вот вариант. А еще раз говорю о том, что расстановка идет слева направо на свободные места именно в вашу структуру. Хочу поздравить от всей души своего партнера Светлану Барабаш за... А то, что они своей командой прошли один круг на программе «Дубль Микс» за полторы тысячи. Я, конечно, получила все спонсорские вознаграждения, но, но ко мне, ребята, ни один перелив, хоть и моя команда, но ко мне ни один перелив не прилетел. Поэтому расстановка идет, еще раз говорю, слева направо в вашу именно структуру, но не в чужую. Ну и как начать зарабатывать в интернете? Да, просто нужно действовать. Только действия приводят к большому результату. Если вы будете действовать, не будете сидеть, не будете думать долго, а будете сразу быстро принимать решения и действовать, действовать, действовать. Возьмите ручку и запишите три внегласных правила, чтобы добиться быстрого успеха. Записывайте первое. Первое – это как можно больше говорите с людьми. Второе – как можно больше говорите с людьми. И третье – как можно больше говорите с людьми. Необщительные не люди крайне редко добиваются успеха в интернете. И нельзя вернуться в прошлое и изменить свой старт. Но можно стартовать сейчас и изменить свой финиш. С вами была Ольга Арзуманян и компания ⁇ Идеальный маркетинг ⁇ Всем желаю счастья, здоровья, семейного и финансового благополучия. Всем пока-пока.